Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. То, что вы сейчас видите, вы не поверите. Но суть в том, что этот необычный НЛО-корабль чуть не уничтожил МКС. Да-да, он прилетел... На российскую федерацию недалеко от китайской российской границы но суть в том что этот объект недолго висел он издавал необычные звуки как раз вы наверное это и слышали но по многим причинам этот объект не только влияет на людей но и влияет на животных в этом месте на бедных людей напали несколько необычных зверей Медведи напали на людей. Это очень странно. Как будто НЛО специально издавал необычные шумовые звуки. Такие слабочастотные. Но суть в том, что объект НЛО не только управляют людьми мыслями, но они имеют такое же необычное понятие, как нападение из космоса. Не так давно было нападение сделано на трех частиц нашей планеты. Это сша это Франция и это необычная Индия. В плане того, что были там нападения на базы. Это то, что находились в этом месте бойголовки с ядерным вооружением. Почему объекты НЛО сейчас разоружают, мы должны прекрасно понимать о том, что, скорее всего, они готовятся к нападению Земли. То есть НЛО готовится. На землю напасть. Суть в том, что вот такие необычные кадры мы и замечаем. Но это еще не все. В другом месте случилось необычное. Посмотрите. Этот кадр был сделан во Франции 2021 год, 13 сентября. Удивительно, но этот парень гулял в лесу и увидел и услышал необычный звук. Объект НЛО, который находился в этом лесу, не был не НЛО, а дроном НЛО. Суть в том, что эти дроны они часто патрулируют эти места. Они в основном сейчас иску искусственным интеллектом работают в этом части нашей планеты. Но суть в том, что это разведывательный дрон, который исследует местность для какого-то, можно сказать, иных целей. Но в плане того, что мы с вами заметили необычную такую картину, как объект НЛО, это не значит, что это враждебное. Это, скорее всего, необычный объект, который он осматривает территорию. Но суть в том, что во Франции есть одна необычная база, где не так давно было нападение. Также были похищены несколько боеголовок ядерных э, ракет, которые потом, потом их нашли на Черном море. Удивительно, но тогда начали призывать, что это сделали русские, в плане того, что они как-то похитили. Но под водой, где есть огромная, можно сказать, щель, находится необычная база НЛО, в которой они вылетают, и их нельзя засечь спутниками. Там уже говорили, что Черное море это самое секретное море на планете Земля, где про нее вообще ничего почти не изведано. Но суть не в этом, суть в том, что сейчас будет происходить дальше. Но посмотрите теперь вот этот кадр, как вы думаете, что это? Кавказ всегда очень странные и необычные горы. Суть в том, что это Кавказ, дорогие друзья был сделан в 2021 году, 7 сентября. Этот необычный НЛО издавал необычные звуки, которые вы, скорее всего, наверное, слышали. Суть в этом, что мы с вами не знаем про них ничего. Но здесь есть необычная пещера, которая отвечает за другой проход в мир. Поэтому множество НЛО, они патрули, патрулируют это необычное место. Не так давно было сделано очень необычное исследование. Группа ученых приехали на эти места исследовать необычные и что они ужаснулись? Недалеко от одной пещеры есть река, где нашли отпечаток необычного монстра. Тогда же они не поверили своими глазам, что этот монстр еще и существует. Они нашли необычную гору и нашли необычную пещеру. Куда они вошли и ужаснулись, они нашли труп, а именно скелет или останки, как уже можно назвать, этого существа. Четырехметровый, почти 420 килограмм. Это необычное существо. Жила, она ела и медведи, и кого оно могло поймать. Но суть в том, что есть такая необычная поговорка, что это, скорее всего, снежный человек. Правда, эти засекретили... Но после этого ничего не могли найти Но до сих пор сейчас объекты э, в этом месте летают И люди их видят очень часто Они в основном невидимы для обыкновенных глаз Они только максимум могут заметить или через телефон Или через камеру специально Но суть вот такая необычная э, Видео, которое вы видите Это зафиксировала специальная камера Также мы их не видим последний видеосюжет, который был сделан в Иркутске. Удивительно, что этот необычное видео может взять множество необычных таких лайков, но давайте мы вам объясним, что это за видео. Не так давно было сделано очень огромное заявление людьми, которые проживали в этом месте. Но я не буду точно говорить этот поселок, потому что он засекречен. В плане того, люди стали жаловаться на головные боли и необычные такие нападения на их, можно сказать, домашних животных. Во-первых, необычное существо вечно нападало под вечер э, то на корову, то на других животных. Суть в том, оказывается, что недалеко есть здесь одна огромная такая воронка. Она произошла сама по себе, как утверждают ученые. Но суть в том, что в земле находился, скорее всего, неопознанный летающий объект, который вы сейчас видите. Он... Он выкопал, то есть или выбрался, или как можно сказать по-другому, он вылетел с этого места и полетел в сторону сельских, можно сказать, поселений. Потом стали появляться необычные следы существ. Охотники пострелили таких уже двоих, но... Они их не смогли убить, по, по плану, что они как будто бессмертные, передвигались очень быстро. Суть в том, что эти места сейчас исследуют не только российские ученые, но и зарубежные. Германия, Франция и Англия. Ждут сейчас и американцев. Но суть в том, что этот объект, он сейчас находится в том месте. Он исчезает, появляется и также он Потом может и похитить кого-то. Потому что уже пропали несколько людей. Про это не афишируют. Вот такие, дорогие друзья, новости за этот необычный.